Доброе утро, друзья! И так, как и обещала, сегодня у нас с вами утренняя зарядка. Если вы находитесь в режиме самоизоляции, то я вам даю немножечко море и немножечко солнца. Вот оно для вас. А дальше мы с вами будем выполнять зарядку. А, в силу того, что на улице у меня микрофон не очень хорошо работает, то а, установка такая. Все упражнения выполняем по 8 повторов, чтобы вам было удобно. И, конечно же, мы будем тянуться, просыпаться, потому что утренняя зарядка она помогает во-первых, разбудить организм, а запустить обменные процессы. И тем самым дает возможность нам получить заряд энергии. То есть любое движение, это прежде всего подзарядка, такая энергетическая подзарядка. Поэтому мы с вами начинаем. Возможно, вы слышите пение птиц, возможно, вы слышите плеск воды. Ну и, конечно же, мы с вами будем тянуться. Итак, помним, каждое упражнение, каждое движение мы повторяем по 8 раз, независимо от того, хорошо меня слышно или нет. Потому что микрофон я проверить сейчас уже не могу. Готовы? Начинаем! Ставим столпы чуть-чуть шире, делаем вдох, тянемся вверх, выдох, вдох, выдох. Смельчаем колени, вдох, выдох. Продолжаем дышать также, вдох, выдох. И еще разочек, вдох, выдох, вдох. Выдох. Вдох. Последний раз так же. Выдох. Плечи. Последний раз так же. колени. Чуть-чуть раскрыли. Голова. Медленно. Последний раз, так Собираем руки, уводим руки вверх, тянемся. Перетягиваем вправо и влево. Добавляем голову. И вправо, и влево. И добавляем разворот корпуса. Вправо и влево. Лево. И еще раз таки. Право. Влево. Последний раз. а Влево. Руки вперед. Потянулись. Оп. Раскрылись. Еще раз. Потянулись. Раскрылись. Еще раз. Потянулись. Раскрылись. Продолжаем. Тянемся. Раскрываемся. Разкянемся. Раскрываемся. И еще тянемся. Раскрываемся. Последний раз так же. Тянемся. Раскрываемся. Правое плечо вверх, голова вниз. Левое. Правое. Левое. Правое. Левое. Еще немножко, только медленно. И еще раз так. Последний раз так же. вниз, скручиваем На колени. Оп. И вверх. И вниз. И вывернули. И вверх. Выпрямились. И еще раз вниз. еще четыре и еще три и еще два и еще один остались две спина круглая прямая круглая прямая еще раз Круглая. Еще разочек. И еще два раза. Круглая. Прямая. Круглая. И выросли, выросли, выросли. Вырос. Потянулись. Вверх. Потянулись, потянулись. потянулись. Сбросились. Вернулись. Оп, вернулись. Еще. Вернулись. То есть вот они наши носочки раскрыты. И еще. Молодцы. Продолжаем дальше. Оп. И еще. Оп. Оп. Хорошо. Ага. Остались внизу. Держали. Держим. 8. 8 7. 6. 5. Четыре, три, два, поражение, Угу. Делали снова шаг ширины, перешли вправо. Утянулись. Держим, держим, держим, держим, держим. Перешли влево. Утянулись. Держим, держим, держим, держим, держим. Перешли вправо. Утянулись. Перешли влево. Еще по два раза в каждую сторону. Поехали. Потянулись. <плес> 3, 4, 5, 6, 7, внизу держим. 8, 7, проверяем впереди колено над пяткой. Ага, держим, держим, держим, держим. Кружение вниз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, вверх. Вверх и, вниз, и вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз, вверх. Еще 4, 4 три, два, последний раз также, в центр, молодцы. Ну что, другая сторона, готовы? Выпад. Сейчас развернули вперед, колено ушло в пол. Поехали вниз восемь раз. Восемь. Колено тридцать пяткой. семь, шесть можно не глубоко, пять, четыре, три, два. Оставить внешние точки, держим. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. С этим сравним сражением. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два и 8 вверх. Восемь. Семь. Шесть. 5, Четыре. Три. Два. Последний раз так Оп, вдох. Вытянулись. Выдох. Впекнули ваши ножки. Угу. Хорошо, хорошо, хорошо. Молодцы, молодцы, молодцы. Еще, еще, еще, еще. Хорошо, пьесного вдох, выдох. Спокойный вдох. Выдох. Еще раз так же вдох. Выдох. И еще разочек. Вдох. Выдох. Еще раз так же вдох. вдох. Выдох. Молодцы. Еще четыре. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Последний раз так же. Выдох, корпус раз, качали. Ага, хорошо, молодцы. Ага, как вы себя чувствуете? Я думаю, что у вас все хорошо получается. Ну что, еще немножко, да? Поехали. останемся все в плене. Руки уведем вверх в голове. Наклон вправо-влево. удлиняем бока по восемь в каждую сторону. готовы? продолжаем, продолжаем. и еще и раз. ага. молодцы. у нас еще по четыре раза в каждую сторону. четыре. три. два. последний раз также. ага Центр. Оп, руки в, в стороны. Из этого положения взяли развернули носок. Развернули пятку, плечи, развернули вперед. Вот они, да? И взяли, сместили таз. Оп, и удлинили Потянулись, потянулись, потянулись, потянулись. Молодцы. Почувствовали вытяжение? Вот здесь внутренняя поверхность витра работает. Возвращаемся в центр, меняем в сторону. в Та посмотрит точно вперед. Прошла через вот стопу. Завернули пятку, да? Вот она. Развернули таз. Увели руки. Сместили бедро. Оп. И тянемся, тянемся, тянемся, тянемся. Держим. Угу. Хорошо, хорошо, хорошо. Возвращаемся. Еще раз меняем сторону. Разворот, разворот. Таз. Смести. Или потянулись, рука на колено, рука вверх, тянемся вверх за рукой, вниз опускаемся настолько, насколько получается. Вверх, оп, и сторону раз, два, три, тап, руки, корпус, потянулись, за рукой вверх, тянемся, тянемся, тянемся, тянемся. Возвращаемся в центр, Оп. в центр, Оп. и разворот корпуса, вправо влево, вправо влево, вправо влево, еще, еще, еще, еще. Оп. Ну что, делаем вдох, тянемся вверх, Выдохнем. да, и еще раз так, же. поехали, разворот, разворот, выпад. Возвращаемся в центр, меняем в сторону. Да? Разворот, разворот, выпад, выстроили тело, животы подобрали, раскрылись, потянулись. Возвращаемся в центр. они сходятся. Мы делаем вдох. Резко выдыхаем. Вдох, И еще раз так. Угу, Теперь мы делаем вдох, тянемся вверх, переводим кисти вниз, плечи раскрываем и немножко дышим. Медитация будет на море. Поэтому, пожалуйста, внимательно смотрите в море в границе, где соединяется небо и море, и спокойно подышите. восстанавливайте ваше дыхание, дыхание спокойное. теперь замедляйте дыхание и проверяйте выдох в два раза длиннее вдоха. вдох, выдох, в два раза длиннее и еще раз вдох выдох в два раза длиннее. Просто мерцание моря, солнца. Лидии на воде. наблюдайте это. Впитайте в себя сегодня солнце побольше. Почувствуйте, как ваше тело наполняется энергией солнца, энергии воздуха, энергии воды. С каждым выдохом уходят все тревоги, невзгоды. И с каждым вдохом вы наполняете каждую клеточку вашего тела солнцем, энергией, радостью и творчеством, чтобы хватило сил сегодня сделать что-то очень-очень хорошее. Сделали вдох, выдох и расслабили дыхание. Ну что, мои дорогие, на сегодня это все. На сегодня наш эфир заканчивается. Я рада была всех вас видеть на сегодняшнем эфире. Буду рада, если вы мне что-то напишите в директ или в комментариях. Постараюсь сохранить этот эфир, если не получится. Я его сегодня сохраню в ленте. Там будет 15 минут эфира сохранено. Вот, так что всем хорошего дня, всем радости пишите ваши комментарии, пишите ваши вопросы, задавайте ваши вопросы, я с удовольствием на них отвечу. И, конечно же, поделюсь с вами теми знаниями, той информацией, которая у меня есть для того, чтобы мы с вами быстрее восстановили нашу энергию, наши силы, если мы чувствуем, что у нас есть какие-то проблемы. Сегодня вечером мы с вами встречаемся в эфире, мы с вами будем говорить как раз-таки по поводу того, как же нам еда с вами помогает восстановить энергию, И восстанавливает она энергию или просто дает нам энергию. Ну что, всем хорошего дня, пока-пока.